Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и... Эфисерк, всем привет! И сегодня мы сыгранем в игру Нептуна. Нептун? Арена ППС. В общем, очень интересная игрушка. Так Она, конечно, без как такового онлайна, поэтому мы решили с Эфисергом поиграть друг против друга, так сказать, в дуэль. О, да. куча всякого оружия, и это... Ну, в какой-то степени минималистичный Квейк. Это Квейк старый, старый при старый. Блин, ты где-то да рядом? Да ладно. Да, я где-то рядом. Например, прямо здесь. Да, блин. О, да, я тебя отправил просто в зарубу мяса. Е-бой. Тут жесткие вертушки, которых нужно... Ну, по-моему, я тебя подтолкнул все-таки ракетницей туда. Я еще прыгнул туда. Ну <смех> да, ты вообще молодец. Ты меня подтолкнул, а я подпрыгнул. Так, Так, ладно, пока нужно... там офицерк решил, что ему пора за оружкой. Да блин. Да иди сюда. О, сюда ты? <связь> О да. Офицерк у нас хочет поработать снайпером. Так где вообще? За да, бесплатно. Ты где? Эфисер. Я стреляю. Где? Ладно, пока ты там не стреляешь, Ты не я, войнаешь, пожалуй, соберу, соберу броню. броню. Уже взял. Ай-яй-яй, ты уже выбежал? Да. А ты еще не забежал, да? А у меня уже кончились потрошки. Ох. О, больно. Я такая. по тебе вроде как попал, да? Больно, больно, вообще больно. М -м, похоже, ты мне все-таки врешь. Нет. Ладно, пойду заберу у тебя ХП и броню. Ты еще Ой. раз хочешь полетать? Нет! Нет! -яй -яй. Ага, теперь за мной будет офицер гоняться с ракетницей на но я знаю, как от него спрятаться. Mm -hmm. А он нет. ты Хопа. Отлично. Уже спрятался. Да, уже спрятался. Хотя скоро я уже не буду прятаться. Я вот все собираю, бегаю. Да? Ты ну, собирать собираюсь. Собираюсь, это было? Откуда? <звук> Иди сюда. Ладно, ладно, все. Я валю. Хорошо, хорошо. Я yeah. валю, хорошо. До свидания, офицер. Yeah. И вновь здравствуйте, мистер офицер. О, кажется, у кого-то потрошки закончились, да? Так. Yeah. остался только один снайперский выстрел, да? Ты yeah. где, блин? До свидания, мистер ФСРК. Кошмар какой. Я не хотел сюда прыгать. Так. Зато я хотел вот сюда прыгать. но я так и не прыгнул. То есть, кстати, есть интересное место под названием лужа. Вот, все. Теперь я зайду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что, в эту лужу прыгнул, что ли? Да я взял пушку и не выпрыгнул оттуда. Да почему меня к тебе это бросило? Потому что нас тут двое. Куда нам еще бросать? Да стой ты, господи! Ну хп. что, хочешь постреляться на этой хрени? Ну, 5 хп уже плохо. Ну ты же понимаешь, что это плохо. Что тогда на меня бежишь? А мне 95. Так, ты меня, вот честно говоря, тебя, заколебал. Как в тебя Блин. попасть? <связь> <связь> да убейся ты наконец-то, господи. Вот эта хрень, что за хрень? Что за пушка? Не знаю, что я собрал. А, понял. Так, иду к тебе. А, чё... <связь> а понятно, ноль патронов. А. Пушку забрал, Бали. патроны не забрал, да? Ну, ладно, я пока пойду заберу броню. Отлично. А я думаю, слушай, а там, где пушку подобрать в воде, куда прыгать? В какой стороне? Не, ну, в другую сторону. А, что? Дах ты бешеный. Пипец, какая-то хрень опять мне далась. Зачем она мне? Да. Ну-ка, Свинтус, иди сюда. Так, понял я вас. Да, все-таки ты меня <связываю> зашарашил этой хренью. Фу. Ну ладно, ладно. Молниемет че. могет. Я пойду пока что заберу свои пушки. Пока ты там свой молниемет. ты там что тебе надо хипешка на хипешка обойдешься без хипешка что-то броню вообще ничего не дала и очень много осталось мы чё дрались за броню За хил походу да я не знаю за что мы дрались но я пожалуй пойду отсюда так пойду я знаешь куда да ты угадал именно сюда так -то. осталось только броньку забрать водичку да водичку иди-ка сюда да блин я не могу допрыгнуть. Да а чё ты э допрыгнуть-то не можешь? Все, я ухожу. Да <сёк> где <сёк> ты? Ты как так растворился-то в темноте ночной при свете дня? Блин, я допрыгнуть не могу. Так. По-моему, я заговорил твоими фразами. Надо только вот не забывать тащить в отличие от тебя, да? Оп. Ждем. Е, -е, -е я забрал. Ожидаем врага. Я допрыгнул. Да, а че, у меня 175 брони. Я какую-то дичь взял. Ага, и 200 здоровья. Удачи тебе, короче. Да, меня да. убить. Где то меня выжидаешь-то? Выходи. Я слышу, ты где-то там топчешь. Я топчу. Ну ты где? О, здрасте. О, вот ты где! Сколько у тебя ХП? Мало. Теперь больше. Это хорошо, что теперь больше. Да иди ты сюда, господи. Че, у всех закончилось, да? А -а -а -а. Но у меня ХПшка не закончилась. У меня 100 щитов и 90 хп. Жесть. А -а -а. Как она есть. <свист> Потому что тут решает в первую очередь распрыжка. А, я понял, короче. Ладно, okay. все, я ливаю. Я ливаю не потому, что я не вернусь, а потому, что я просто хочу кое-что забрать. Все. Теперь я готов с тобой воевать. Да иди ты сюда, господи. Ладно, я щиток заберу. Если вы не против, уважаемый. Ты что ли, забираешь? До свидания. Почему оно не подбирается? Не знаю. Оно у тебя только не подбирается. Стреляет и стреляет у меня. Собирай свои хпшки. Чё, в воду, что ли, свалился? Ты неисправим, не Неисправим. О, здорово. Иди сюда. Ты чё, от меня упрыгал, пока я тут? Ай, ладно. Я искупался. Ладно. А, ты опять испугался? испугался искупался испугался да ты испукался судя по всему так оно и есть иди в жопу я еще раз броню забрал жестко так. ты имеешь в виду красную да блин а я до нее никак не мог допрыгнуть да Иди сюда. Сколько ХП? Почему броня-то не взялась, елки? Там что брони у тебя до хрена. Да нет, ее вообще по нулям. А у меня нету оружия. Так что я пошел от вас, мистер офицер. Куда подальше. Ах ты забрал эту штуку. Да и все, я победил. Я просто забрал замечательную штуку под названием «Заряды, и мое оружие тебя разбомбило». Ну, в общем, вот это был Нептун Арена. Прикольная игрушка по угару. Но вот на этой арене мы с офицером встретимся уже в следующий раз. Если вы, конечно, захотите, а этого нам покажут ваши лайки, подписки на канал, поставить обязательно колокольчик и написать в комментариях. Ну а с вами сегодня был Делл и FSR. Подписывайтесь и смотрите. Да. Всем удачи и всем пока. Пока.